Как вам такая история, что это действительно психологическая проблема да. наряду с такими серьезными зависимыми стями? Как вы считаете, это действительно так? Это транжирство? То есть я не могу не тратить, я трачу и, и все, и, и как? Или это все-таки такая надуманная немного ну, история? Я могу говорить с точки зрения практики, так как Давайте, я консультирую да. непосредственно физических да. лиц, и я вижу о том, что, так скажем, 10% это неосознанность, 50% осознают то, что они тратят больше, чем зарабатывают, и делают это уже осознанно, а остальные люди даже себя начинают оправдывать. Я, то есть большинство, масса, основная тех людей, которые приходят на консультации, они понимают о том, что они тратят больше, но они не знают, как это изменить зачастую. И то есть достаточно легко человек соскакивается, так скажем, с этой зависимости, если ему просто объяснить. А, ну, в моей практике 80% наших клиентов, они как раз-таки начинают вести стабильный бюджет, а те 20%, которые не могут никак себя заставить, они потом к нам приходят все равно. То есть они да, спасибо, не вот. и ведут бюджет? Да, они приходят и говорят, так, давайте еще раз вы мне еще раз все объясните, я еще раз начну все делать. И вот они заново начинают, вот эти вот 20%. процентов. Ну, то от... есть правильно я понимаю, что лучшее лекарство, да, вот от этого типа зависимости, это какая-то осознанность, да, четкие границы, самоконтроль. самоконтроль.